Thank you. Чистый климат, плодородная земля и дом у моря – не об этом ли мечтает каждый? Компания «Стройгарант Анапа» поможет воплотить эту мечту в реальность и предлагает вам большой ассортимент коттеджей с участками на любой вкус и кошелек. Сегодня в продаже имеются дома в пяти коттеджных поселках. В Анапском районе это «Жемчужина», Морской, «Звездный» и Темрюкском районе это «Восточный» и «Азов». Жемчужина расположена в поселке Цибанабалка, который находится от Анапы всего в 8 километрах. Это очень удобное место с развитой инфраструктурой, здесь есть все для комфортной жизни. В самом коттеджном поселке на участках от 5 до 7,5 соток будет возведено 220 домов в едином архитектурном стиле. Их площадь составляет от 50 до 145 квадратных метров. Кстати, все проекты домов вы можете посмотреть на нашем сайте sba 23ru Ну а если вы захотите внести какие-то изменения, архитектор компании, спроектирует дом именно для вас, учитывая все пожелания по планировке и размещению дома на участке. К каждому дому подведены электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и индивидуальный септик. Следующий коттеджный поселок – это Морской. Он расположен буквально в паре километров от Сыбанабалки и отличается от других поселков тем, что он газифицирован. А его улицы и подъездные пути к домам асфальтированы. И еще несколько плюсов – круглосуточно охраняемая территория, система видеонаблюдения, столбы для ночного освещения, проходящие неподалеку трассы Новороссийскерч. Этот поселок практически застроен, а у большинства коттеджей уже есть свои счастливые хозяева. А на въезде в хутор Красный Курган стоит коттеджный поселок Звездный. Он насчитывает 50 коттеджей в едином стиле. Тут также есть центральная вода, электричество 15 кВт и индивидуальный септик. В свободной продаже тут осталось буквально несколько домов. Поэтому звоните в отдел продаж. Наши менеджеры всегда готовы предоставить вам актуальную информацию по наличию коттеджей и, конечно, их ценах. Многие переживают за отопление дома электрическим котлом. А именно за цену на электричество. Но не стоит этого делать. Тарифы тут сельские, и это существенно экономит ваш бюджет. Выгодное местоположение всех этих коттеджных поселков позволяет быстро добраться до песчаных пляжей Черного моря как на личном, так и на общественном транспорте. Немного о том, из чего мы строим наши дома. Фундамент выполнен из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М-250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 Все деревянные конструкции обрабатываются огни биозащитой, Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. Снаружи дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 30 мм при отделке кирпичом и 50 мм при отделке декоративной штукатуркой. Компания «Стройгарант Анапа» расширяет территорию застройки и по вашим просьбам начинает возведение коттеджных поселков в Тимрюкском районе. Это поселок встречных стрелки и Азов в самом Тимрюке. Подробности о новинках в скором времени будут доступны на нашем канале, поэтому пишите комментарии, мы всегда на них отвечаем. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями от компании «Стройгарант Анапа».